Всем привет! С вами я, Бов Наталья, и вы на моей фитнес-кухне. Сегодня предлагаю вам приготовить три рецепта из очень вкусного и полезного овоща осени из тыквы. В первую очередь это тыквенный суп. Получается очень вкусным и естественно очень полезным. Для его приготовления нам понадобится картофель, морковь, лук, тыква, чеснок, 200 грамм сливок, соль и специи по вкусу, немного растительного масла для обжарки. В первую очередь Тыкву нарезаем небольшими кусочками, смазываем противень растительным маслом, выкладываем тыкву и отправляем в духовку на 20-25 минут. Не забудьте предварительно разогреть духовой шкаф до 180 градусов. Затем картофель нарезаем небольшими кусочками и отвариваем его в подсоленной воде до готовности. Полукольцами нарезаем лук, поджариваем на растительном масле до легкой золотистости. Затем измельчаем чеснок и отправляем к луку, хорошо перемешиваем. Морковь натираем на крупной терке, также отправляем в сковороду, слегка обжариваем. Но в принципе вы можете все ингредиенты либо спечь, либо сварить. Но мне мой вариант вкуснее. Все пропускаем через блендер, затем добавляем сливки, хорошо перемешиваем, не забудьте добавить соль, специи по вкусу, все доводим до кипения При подаче украшаем сухариками и веточкой мяты Второе блюдо, которое я предлагаю приготовить, это паста Нам понадобится 250 г сырых макарон, тыква, сливки 200 мл, лук 100 г твердого сыра, растительное масло, соль, специи по вкусу Макароны отвариваем в подсоленной воде до состояния аль денте. Затем на подсолнечном масле обжариваем нарезанный полукольцами лук. В этот момент очищаем тыкву, нарезаем ее соломкой. Вы, конечно, можете тыкву на терке натереть крупной, но при жарке она распадется и станет паста более кашеобразной. Поэтому, на мой взгляд, лучше все-таки нарезать соломкой. Тыкву обжариваем с луком. Затем под крышкой доводим до готовности. Естественно, не забываем посолить, добавляем специи. Я сегодня еще добавила итальянские травы. Затем добавляем сливки. Хорошо перемешиваем. И э, тушим еще 1-2 минуты, но следите, чтобы сливки не испарились и паста не стала слишком густой Макароны перемешиваем с тыквой, при подаче блюда посыпаем сыром и украшаем зеленью Паста получается очень вкусной и даже те, кто не любит тыкву, все равно ее с удовольствием едят И последнее, что приготовим сегодня, это оладьи с тыквой нам понадобится 300 грамм тыквы, 2 яблока, 2 яйца, соль, ванильный сахар, разрыхлитель, немного растительного масла, стакан кефира, полстакана сахара и по стакану овсяной и обычной пшеничной муки. В первую очередь на крупной терке натираем тыкву, затем на этой же терке натираем яблоко, добавляем его к тыкве. Туда же отправляем 2 яйца. Соль, ванильный сахар, разрыхлитель и обычный сахар. Также добавляем стакан кефира и все тщательно перемешиваем. Полученную смесь я делю напополам. В одну часть добавляю овсяную муку, заранее приготовленную из обычных овсяных хлопьев. В другую часть добавляю пшеничную муку. И те и другие оладушки обжариваем на сковороде, слегка смазанной растительным маслом Обжариваем с двух сторон, доводим до готовности Первые оладьи с овсяной мукой получаются более интересными, необычными на вкус По консистенции они более рыхлые и есть их желательно в теплом виде Вторые оладьи с пшеничной муки ну, более обычными получаются, просто с добавлением вкуса тыквы